Всем привет, вы на канале Fox TV Online, с вами я, Алексей. Тут я рассказываю о том, как можно заработать на финансовых рынках и что для этого нужно. И для вас я на сегодня подготовил несколько интересных новостей, которые, думаю, будут вам полезны в торговле. Так что, погнали! <музыка> Невозможно жить в 21 веке и не знать то, что вышла новая серия Игры Престолов. Ведь это самый масштабный и крупнобюджетный сериал компании HBO, у которого 14 апреля, ну вот буквально в этот понедельник, стартовала новая серия заключительного восьмого сезона. Я надеюсь, кстати, вы уже посмотрели, поскольку я посмотрел и был в восторге. Данная премьера принесет своим создателям хуевую тучу денег, которые попутно выжимают все соки из хайповости последнего сезона. Хм... А вот мне интересно, вы сумели на этом заработать? Лично я пытался. Зашел я, короче, на страницу своего брокера, на котором я торгую уже вот 4 года. Нашел я там тикет компании, которая владеет HBO. И знаете что? И ниху я! Как сказала мне техподдержка, котировку убрали из терминала. А жаль... Напишите, пожалуйста, в комментарии, а на вашем брокере есть такая акция? Если нету, я советую найти брокера, на котором она есть. И купить ее, кстати, и держать до выхода последней серии, потому что, ну блин, камон. Там рост просто, там просто купил и держи. Купил акцию и держишь до тех пор, пока последняя серия не вышла. И переходим к следующей новости. Во вторник компания Apple и Qualcomm наконец-то урегулировали все свои эм, неурядицы, которые у них были со временем. И заключили все-таки контракт. Долгосрочный шестилетний контракт. Который, кстати, привел акции Qualcomm просто к бешеному росту, я не знаю, вы только взгляните на этот график. Они, кстати, по-моему, до сих пор растут. Вот. Компания Qualcomm и Apple э, договорились о внедрении поставки микрочипов для сети 5G. Ну, то есть в новые iPhone будет внедряться теперь э, сеть 5G. Ну и, естественно, наверное, обновят линейку процессоров, раз пошла такая пьянка. Потому что шестилетний контракт, это вам не хухры-мухры, там большие деньги заложены все-таки. За первый день торгов после заключения этой сделки акции Qualcomm выросли на 20%. Вы понимаете? Это пиздец просто. Фу. По словам компании Qualcomm, они собираются увеличить прибыль в два раза э, с момента поставки новой продукции. Это самый лучший день для компании с 1999 года. И сейчас вы поймете почему. Эм, компания несколько раз делала сплит. Кстати, она делала его, когда у нее было все хорошо. Смекайте к чему я веду? Так что, кто торгует на брокере, советую поглядывать за новостями компании. Потому что, ну, были уже живые примеры, на которых можно было заработать на брокере. Ну, взглянуть даже на акции Apple или Google, когда они делали сплит. Так что подумайте. А еще у меня есть для вас одна интересная история, трейдеры из Австралии. Ее рассказал один из пользователей Reddit а под ником Arminox. Цитирую. «Еще в феврале я решил, что дело Qualcomm против Apple окажет большое давление на акции Qualcomm и понял, что опционы очень дешевые, учитывая возможность благоприятного исхода. После таких выводов он купил опционы Call, которые со временем начали распадаться и давать ему убыток. Ведь до экспирации оставалось всего лишь два дня, и они очень быстро дешевели». И вот что он говорит. Я живу в Австралии, поэтому я сплю в то время, когда идет торговля в США. Однако, вчера в 4 часа утра меня разбудил ребенок. И поэтому он, видимо, не смог уснуть и допустил роковую ошибку. Он решил захеджировать свою позицию и выставил лимитные ордера на продажу, чтобы сохранить хоть какие-то деньги. После чего, естественно, лег спать. Цитирую. Я просыпаюсь в 7 утра. Чтобы пойти на работу. Смотрю новости и понимаю, что мои опционы могли стоить небольшое состояние. Каждый контракт принес бы мне 6000% прибыли. Короче говоря, я потерял возможность заработать 50 тысяч долларов. Только потому, что принял очень глупое решение, когда проснулся в 4 часа утра. Я все понял правильно. Но облажался в последнюю минуту. Я так злюсь на себя и испытываю психологическое расстройство. И мне нужно было сообщить хоть кому-нибудь, что случилось. 5. На самом деле, это очень печальная история, которая произошла вот буквально, видимо, недавно. Ну, надеюсь, у этого человека все хорошо. А... Да к... все мы проходили через это. Я сам проходил через... Блин... Не буду говорить, какие сделки, но было тоже неприятно, когда упущенная прибыль, она тебя вот где-то вот тут вот догоняет и ты на протяжении там дня, недели или месяца ходишь и вспоминаешь это то, что вот, вот ты мог это сделать, но, но все, поезд уже уехал. Тут как бы с этим надо уже просто смириться. И кстати, если у вас была подобная ситуация, пишите в комментариях, давайте пообщаемся. Я смотрю под некоторыми роликами, вы прям так яро хейтите меня, так почему бы вы не можете пообщаться на нормальные темы? Давайте, буду ждать вас в комментариях. Ну а с вами был Алексей, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик и увидимся в следующий раз. Пока!